Ну, теперь, вероятно, нам придется рассказать о том, что произошло с нами на Кубани. Я думаю, многие из вас следили, следят за новостями, читали разнообразные посты. Об этом уже много что написано и много кто писал, писали, писала. Но для тех, кто не знает, дело в том, что в Краснодарском крае в этом году планировался феминистский лагерь. Феминистский образовательный лагерь для, как говорит одна из организаторов, укрепления связи с Феминистским сообществом. Мы с Оксаной были участницами, точнее, планировали стать участницами, что нам не удалось, и несколько случайно попали в эту историю. Дело в том, что организаторам начали в какой-то момент поступать угрозы, вот. и Таким образом, первое место а, кемпинга а, было отменено, вот. а, но всерьез, пожалуй, это не было воспринято, потому что, наверное, многие знают, что организаторы любых феминистских мероприятий так или иначе в какие-то моменты поступают угрозы насилия, насилиях, побоях и тому подобное. Вот. Ну, наверное, я опущу прелюдию, как мы с Оксаной, конкретно попали в эту историю. Но дело в том, что в 6.40 утра к нам в полиция в отеле, где находились организаторки и, собственно, мы с Оксаной. Там находились Лена Иванова, краснодарская феминистка Таисия Симонова, сочинская феминистка Леда Гарина, одна из организаторок питерская феминистка, и, собственно, мы с Оксаной. И да, и Ледина дочь, восьмилетняя. В 6.40 к нам постучали. Из нашей комнаты первая вышла Оксана. Она сказала, что ей не объяснили причин. Когда вышла я, мне пришлось приложить усилия, чтобы узнать, ввиду чего к нам пожаловали несколько сотрудников полиции в штатском. Сначала они обещали рассказать все в отделе. Пришлось сказать, что это не совсем законно. Нас повезли на двух машинах в отдел. В первый отдел в Джукбе. Где незаконно удерживали более трех часов без составления протокола. Искали у нас, проводили личные досмотры, искали у нас запрещенные вещества и оружие, советовали, стоит ли воспринимать как оружие электрошокер, пилу и нож, который находился от моих организаторов лагеря. Соответственно, раздевали трусов на личном досмотре. Просто так. что там еще происходило, интересно. Мне кажется, еще важно сказать, что интересно, что когда, собственно, весь первый акт кошмара закончился, и мы спросили вообще, что будет дальше, они сказали, да, вот, знаете, в Джупе вот таких пансионатов чайка три штуки. И мы вас, в общем, проверили, так как мы не виновны, мы будем искать других других виновных, но э, тех, кто жаловались на нас, мы, не, мы так и не встретили. То есть пострадавших таковых не было, звонок поступил от, аноним, от анонимного мужчины, который сказал, что мы нарушаем э, его покой, покой его и всех остальных великолепных отдыхающих. Отдыхающих, да. Вот, э, дальше расскажешь? Что интересно еще, мне очень нежно ответили на мое требование, собственно, искать ложных доносчиков, поскольку, насколько я знаю, это уголовная статья, ложный донос. Вот, а обещали, разумеется, найти. А далее мы поехали, чтобы нас... Да, и в общем, когда стало понятно, что у нас нет никаких козырей, вообще так как мы в какую как власть, оружие и клетка, Леда решила использовать самые последние вообще аргументы, она поднесла к лицу полицейского СМС -по с угрозой о том, что у нас вы будут, извините, что я это слово говорю вслух вот, э, и так далее. Э, и на что полицейский посмотрел полицейский головную розыска и сказал, вот практически так и сказал, вот убьют, тогда придете. Он сказал, когда вот будет реальное фактическое вот, э, нарушение ваших границ безопасности, тогда мы с вами поговорим про это. А сейчас вообще про это разговаривать не стоит. И они не рассматривают СМС, что-то в этом роде было сказано, только либо это личная угроза, либо это телефонный звонок. Хотя вроде бы сообщение это фактическое такой доказательство почище телефонного звонка. Вот. Мы направились, разбившись на группы, мы направились на такси до да, филиосик, чтобы потом автостопом добраться до места нового кемпинга. Вот. Девушки из второй группы приехали раньше нас, мы приехали, соответственно, позже. И как только мы подошли к огорожной территории, где должна была нас встретить одна из организаторов, чтобы провести в кемпинг, мы увидели, как приехала машина, набитая до отказа казаками и полицейскими, и последние очень нами заинтересовались и подошли с требованием показать им документы. Вот. На аргумент, что требование от казачьей дружины показать им документы незаконно, поскольку они, их полномочия не позволяют им этого делать, и они могут проверять документы только присутствие полиции, нам стали поступать угрозы, совершенно незавуалированные. Нам сказали, что сейчас к нам приедет сотни казаков, мы будем разговаривать по-другому. В конце концов подошел очень тихий полицейский, который сказал, что им не нужны конфликты. И давайте, девочки, сейчас вот он попросил казаков отойти, вот, чтобы он с вами поговорил. А, давайте, девочки, мы сейчас поедем в отдел, вы напишете заявление на угрозы. А, мы, собственно, побросали в очередной раз вещи, которые мне дали оставить, и второй раз пообещали привезти обратно на место, откуда нас забрали. Второй раз опять же не сделали. Мы поехали в отдел, где прождали некого подполковника, полковника, начальника Олег. полиции Олег Алексеевич, Алексеевич. придаем привет. Мы прождали его вот там полтора часа, и после этого, пожалуй, начался самый, самый ад, потому что это были чрезвычайно агрессивные сотрудники полиции. Во-первых, это был очень тихий пункт. Очень тихий полицейский пункт. Нас завели за, эту решетчатую дверь, да, на второй этаж. А изначально следователь взял у нас паспорта, вот. Соответственно, там же было бездействие полиции. Поскольку в этот момент пришли казаки, которые нам угрожали, и он на это не отреагировал, он взял у нас паспорта, отвел нас на второй этаж. И тут нас встретил замечательный полковник, который, услышав, что мы жалуемся, что нам тяжело постоянно таскать вещи, можно мы их поставим на какое-то одно место, потому что у нас куча музыков с палатками, спальниками и тому подобным. он начал недвусмысленно вопить, что мы будем делать все, что нам скажут, что будем в полиции, и ничего при этом не говорить. Потом, когда мы... Намекали ему на какие-то законы, он, он спрашивал нас, прости, зачем назвать номер закона, там, где он находится, статью и тому подобное. И отвечал, что если мы не можем назвать, значит, такого закона не существует. Сказал, что казачья дружина – это полиция, это их работа, выяснять, кто экстремист, кто фетишист кто террорист, кто феминист. Антитеррорист. <laughs> да, антитеррористические обвинения. Да, там тоже были моменты. Вот. И, собственно, потом, после там, цирка и обвинения в том, что мы разводим базар, тратим драгоценное время, ни за что, нам пригрозили дактилоскопии и, и фотографирование, которое тоже незаконно, потому что наши личности установить можно с помощью паспорта. Вот. Потом, Прошли, прошло несколько вопросов. Да, еще интересно, что в первом пункте нам задавали опять-таки очень интересные вопросы э, сотрудники полиции. Например, у девушек, у Леды Гариной и Таисии Симоновной спрашивали, почему они путешествуют без мужей. Э, у меня спрашивали, почему они живут с матерью. Э, может быть, я с ней конфликтую, несомненно, для того, что он конфликтую с отдыхающими. Почему я поступила на философский факультет? Почему я намного младше всех остальных? Ведь что же нас связывает? Пришлось качество интернет. Да. Но второй допрос был намного более агрессивный, уже вечерело, и уже было ясно, что никакого лагеря провести нам не удастся. И далее может. Да, ну я, собственно, была последняя, мне кажется, такая пострадавшая в этом смысле, потому что я провела с этими людьми а, в одиночестве да, на протяжении часа полутора, наверное. Потому что они предложили... В общем, когда мы... Мне кажется, важ... а, важный момент тут стоит, что а, когда мы зашли в кабинет до начальника отделения, первое, что я заметила, это то, что у него стул, ой, стол, он такой фаллический, короче, у него такой длинный. Длиннющая такая вот дорога и от него отходят какие еще такие штуки вот такое чувство что он такой бык который сидит такой и просто правит вот и в общем да и начальник сказал что типа, давайте мы сейчас с вами договоримся Вы быстро ответьте на все наши вопросы и мы и мы вас отпустим да почему мы не замужем и первый на допрос пошла я и там меня шамуры жили спрашивали кто вы такая, зачем вы приехали, как вы путешествуете, а почему вы сейчас вот так путешествуете, а почему вот так путешествуете, а где вы с этими девушками познакомились? А все-таки где вы познакомились? Где вы познакомились, в общем, э, они пытались допитаться э, от, от нас э, вообще про, про феминизм и все такие остальные и, фетишизм, и все остальные вещи. Вот, но у них ничего э, перестало получаться, потому что, ну, потому что не отвечала я на эти вопросы прямо. Вот. И э, в один прекрасный момент да, зашел начальник, и начальник забрал нашего э, следователя. И потом следователь просто вернулся за мной и сказал, пойдем в, общем, в начальник отделения. Вот, и, а, он спросил, кто у вас тут самая старшая? Вот, и, и такой на меня посмотрел, а пойдешь. Вот, в общем, мы с ним поднялись э, к начальнику отделения, и начальник отделения, в общем, уже такой вот немножко присмиревший, но все-таки продолжавший меня называть на «ты». Вот, э, я ему сказала, что не надо меня на «ты» называть, и что его я тоже на «ты» называть не буду, потому что он все-таки незнакомый мужчина для меня до сих пор. И в один прекрасный момент он мне, мне начал говорить, <связать> что ты думаешь? Что ты думаешь? Мы тут вам, вас подать и доксилоскопировать собрались, потому что мы собираемся э, узнавать кто вы или там. Вы думаете просто так вам казаки подошли и в общем началась такая история с виляниями, И он сказал: короче, мы знаем, с что вы сюда приехали. <связать> Давайте вы сейчас заподпишите предупреждение, э, что вы предупреждены и вы отсюда свалите. Вот, э -э, на что, а я такая смотрю, время уже 6 часов, через 2 часа уже темнеет, автостопом ты не доедешь ни докуда, вот, э -э, автобусы не ходят, потому что инфраструктура в Краснодарском крае просто оторви и меня. вот И я понимаю, что ну, нужно спасать задницы, потому что я с 6 утра общаюсь по с полицейскими, и это, ну, не мой стиль жизни. Вот, и я говорю, да, пока, да, видимо. Я говорю, ну, ладно. Как вызвали Олег Алексеевич, давай, давай, свое предупреждение. Вот. предупреждение мы подписали. В итоге последнее предупреждение подписывала Лолита, и этот, как он, майор, который был нашим следователем, я просто присутствовала, при этом, он просто вышвырнул ее вот так из отделения и начал орать, Ты своему мужику будешь такие слова говорить? Вот. и в общем нас выставили оттуда. И как только нас оттуда выставили сразу начали приезжать бабоны с другими нашими короче, участницами. Причем э, трое из них были из аутичной инициативы, то есть это были девушки-аутистки. Вот. И э, мы, мы этим полицейским втюхали э, памятнику о том, что такой аутизм, и что с девушками нужно поаккуратнее обращаться, потому что ну, сложно. Они в итоге умудрились их сфотографировать и снять у них пальцы. Вот. А а, сняли, извините, да. вот. а потом, в конце концов, заехала Гарина, и, а так как Гарина совершенно женщина без тормозов, она беседовала с Олегом Алексеевичем еще там в течение там, часа и пыталась его уговорить на то, что у нас все-таки был феминистский лагерь на территории Краснодарского края. Вот. Они выражали тем, что ребенку не отнимут и так далее. Вот. Ну, в конце концов, Олег Алексеевич говорил Олегу э, подписать это предупреждение. И вечером, когда мы все собрались, нами, приехала Марина, Марина Дубровина, это такая адвокатесса из гражданской инициативы города город, российской, Они нас на трех машинах эвакуировали просто из э, э, Геленджикского района, чему мы были дико рады. Вот. И, собственно, позавчера утром мы приехали в Москву. Такая история. В общем, но ну, на самом деле нам, вчера я вчера по вам разговаривала с журналисткой Соли, и она такая говорит, а что вы думаете, вот вы поедете еще в Краснодарский край? Я говорю, знаете, я думаю, что я подумаю, Они такие, а вы еще собираетесь что-нибудь в Краснодарском крае устраивать? Я такая, знаете, я подумаю, а потом, когда я положила трубку, я поняла, что персонажский край – это, видимо, то место, которое нуждается в феминизме, и, судя по тому, как с нами там общались, и, наверное, стоит поехать еще пару раз, и желательно коллегу мне, коллегу Алексеевичу, мне больше не поеду, я надеюсь, что его уволят в момент, когда я поеду, вот. и именно поехать, мне кажется, большой толпой, там, что-то 200. Мало. 300. 300. 300. В общем, все. Мне кажется, мы вложились. Да? Спасибо.